Особенностью дыхания птиц является то, что обогащенный кислородом воздух проходит через легкие дважды, на вдохе и на выдохе, вытесняемые из воздушных мешков при сокращении мышц стенки тела. При вдохе часть воздуха поступает в легкие птицы, а часть направляется в воздушные мешки. Во время выдоха воздух из воздушных мешков поступает в легкие, где происходит газообмен. Таким образом, насыщение крови кислородом осуществляется как при вдохе, так и при выдохе. Это явление получило название «двойного дыхания». В покое у голубя частота дыхания 26 раз в минуту, а в полете 400